Большинство населения Украины... Вы зачем мне это повторяете? Я это, я за... это повторяю, я, потому я, что это... этого нельзя обойти. Не, а, не, а я не предлагаю ничего обойти. Я, я предлагаю... Говорите, Байден си". Я объясняю. Байден Си, и там будут другие настроения. И там будут другие настроения? Буду... Ну, потом... В Украине будут другие настроения? Подожди, вот, вот а, это Я да? не хочу заниматься фантазиями. Я не занимаюсь научной и ненаучной фантастикой. Я вам говорю о том, что... Моя позиция, я вам сказал мою позицию, как я оцениваю происходящее, как страшную вещь, страшную трагедию. Второе, я оцениваю ее как бесконечность. Я оцениваю ее, третье, как ситуация, которая может привести к ядерной катастрофе. Поэтому я считаю, что несмотря на все там достоинства и недостатки, необходимо... Во-первых, как условие прекращения огня, а дальше работать и заниматься политикой. Год – год, два – года, два, три – три, Хорошо. пять – пять, десять – десять. Следующее, что я считаю, уж если вы меня спрашиваете, это уж совсем разговор на заваленке, что такие мировые фигуры, как да. президент Соединенных Штатов и председатель, да? председатель Китайской, народной Китайской Народной Республики, все должны принимать участие в том, чтобы это прекратить. Будет это длиться год, год, два, два, три, три, пять или десять. Это не вопрос заключения мира, это не вопрос заключения там, границ, это другой вопрос. Это вопрос предотвращения ядерной войны. Такова ситуация на сегодняшний день. Вот все. Всякие призывы продолжать являются чрезвычайно опасным делом. Я их логику понимаю, только это другая война и другие опасности. И мы с вами знаем особенности российских властей и российского лидера. Мы их знаем.